здравствуйте дорогие друзья вы на канале планета информации и сегодня я вам расскажу о такой важной для ютуба теме как звук очень много авторитетных блогеров говорили и говорят что самое главное на ютубе это звучание вашего голоса может быть хреновая картинка но звучание должно быть как можно качественнее об этом и иконаден говорил и стас быков и канал хочу миллион просмотров это авторитетные люди к чьим мнениям я всегда прислушиваюсь потому что сами понимаете что если звук будет отвратительным соответственно это может повлиять и на удержание аудитории то есть если человек не досмотрит ваше видео до конца вы ничего не сможете ему предложить продать как это делаю я на своем втором канале и вообще это отражается на продвижении всего видео в целом так как чем больше удержания аудитории на вашем ролике тем с большей долей вероятности оно попадает в похожие в рекомендованные и так далее сейчас я вам покажу как я обрабатываю свой голос у меня самый дешевый конденсаторный микрофон bm 800 стоил он на тот момент когда я его покупал около 1200 рублей но когда я его купил я не знал что к нему еще нужно докупать фантомное питание с которым этот микрофон должен работать на максимум а без фантомного питания и он звучит хуже телефонного диктофона. Я раньше записывал звук на телефонный диктофон, и когда я купил новый микрофон, попробовал, думаю, вообще нахрен я его купил, потому что он звучит намного хуже телефонного диктофона. И поэтому пришлось разобраться в одной программке, которая невероятно улучшает качество вашего звука. Итак, погнали! Обрабатываю звук я в программе Audacity, это как оказалось очень просто, нужно будет сделать 5 простых шагов и звук с любого, даже с самого бюджетного микрофона будет звучать великолепно. Кстати, эту программку без вирусов, проверенную я скину в наш телеграм-канал посвященный заработку на ютубе, который называется «Мама, я зарабатываю на YouTube". Так что обязательно туда подпишитесь, ссылочка будет в описании. Первое, что мы делаем. Мы начинаем запись своего голоса и первые 5 секунд нам нужно просто помолчать. Зачем мы это делаем? Затем, чтобы захватить профиль шума и убрать посторонние шумы на протяжении всего видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Планета Информации. Теперь давайте экспортирую эту дорожку, чтобы потом сравнить звук до и после обработки. Далее выделяем то место, где мы молчали. Идем во вкладку Эффекты и нажимаем строчку Подавление шума. Кликаем на Получить профиль шума. Далее выделяем полностью всю дорожку и нажимаем сочетание клавиш Ctrl-R. Сейчас у нас удалился посторонний шум на всей дорожке. Шаг номер два – эффекты, компрессор и ок. Переходим к третьему шагу, опять же эффекты, эквалайзер, и тут, если вы парень, нажимаем бас-буст, это для усиления басов, тем самым ваш голос станет звучать приятней. И тут я лично чуть-чуть добавляю еще басов, и как мне кажется, это звучит лучше. Но вы опять же можете поиграться и построить это дело под себя. Если вы девушка, то все советуют использовать не бас boost, а трэбл-буст. Шаг номер четыре. Нормализация или нормалировка сигнала. В зависимости от версии Audacity вкладки могут отличаться. Тут, если у вас тихий голос, он вам его сделает громче и наоборот. В общем, не паримся, нажимаем ОК. И последний шаг это лимитер. Тоже просто нажимаем ОК. Если дорожка длинная, то тут придется немного подождать, пока она обработается. И теперь давайте экспортируем этот файл и сравним до и после. Здравствуйте, дорогие друзья, вы находитесь на канале Планета информации. Это была запись до обработки. Здравствуйте, дорогие друзья, вы находитесь на канале Планета информации. Это была запись после обработки. Можно над этим, конечно, запариться и сделать еще круче, более профессионально, но я особо в это не вникал, вроде и так нормально. Напоминаю, что скачать программу Удасти вы сможете в нашем телеграм-канале «Мама, я зарабатываю на YouTube», так что обязательно туда подпишитесь, ссылочка будет в описании. И поставьте, пожалуйста, лайк, если вам было полезно это видео и не забудьте подписаться на канал. На сегодня это все, всем пока!